куртки, толстовки и спортивных брюках с лампасами в виде российского триколора трехкратная чемпионка по а биатлону Мария Корнеева. Из-под лобия, поглядывая на всех вокруг, в сопровождении приставов, проходит в зал суда, где ей должны избрать меру пресечения. 28-летнего мастера спорта, уроженку подмосковного Раменского, подозревают, и это совсем не вяжется с ее образом, а главное, былыми спортивными заслугами в убийстве пропавшего неделю назад подростка, которое, ко всему прочему, было совершено в ходе некоего акта Культного обряда. скажите, а что за обряд вы проводили? Молча проходит и мимо матери погибшего, которая плачет на скамейке, а пока судья пребывает в совещательной комнате, задает адвокатам вопросы, которые самих защитников приводят в недоумение. Подозреваемую в убийстве Корнееву волнует нее будущее, а когда ей вернут, личные вещи. Какие вещи? Вот, вот по поводу этого надо меньше всего сейчас волноваться. А, Вполне есть. возможно, что их на экспертизу отправят. В это время сыщики беседуют с предполагаемым подельником Корнеевой Владиславом Цикуновым, он же отчим погибшего мальчика. С его матерью Еленой они расстались некоторое время назад. И, со слов соседей, это был непростой развод. Ссорились, делили имущество. Женщина 40 раз обращалась в полицию, заявляя, что в ее адрес поступают угрозы. Но никто якобы не реагировал. Биатлонистка Корнеева, которая чуть ли не вдвое младше Цикунова, с Сожительствовала с ним, но задержанный на первом же допросе, что называется, сдал молодую возлюбленную, обвинив во всем ее одну. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Ну, я так думаю, нож для того, чтобы рисовать, потому что не ну, мифломастер нужен был чем-то нацарапать, видимо, нарисовать нож как вот я говорю, ты смотри, туп не убей, я говорю, монтажник, говорю, я может, что-нибудь, она, нет, говорю, ну чтобы проступнуть, чтобы оглушить меня, но сделал, поиди. Она пошла и По одной из версий, ритуал, который намеревалась проделать мастер спорта Корнеева, должен был помочь ее приятелю Цукунову вернуться в семью к матери мальчика. Правда, в чем был интерес молодой любовницы, неясно. По второй поводом мог стать квартирный вопрос. Мать и отчим подростка не могли поделить дом после развода. Но какой бы ни была цель, понятно одно, в ходе оккультной церемонии что-то пошло не так. шок, истерика, пошли смотреть, приходим она в спальне, она лежит на своей кровати, голову разбит в крови, а я его переворачиваю, у него вот здесь вот, от а удара ножом, две, две, два отверстия, никакой пентограммы на спине нету, я говорю, а что, обряд она? Ну, обряд -то. Обряд нужен. Живой я чё, говорит, на нем буду в то время, когда над ребенком экспериментировали, его мать Елена находилась на работе в конно-спортивном клубе, а потому не смогла прийти на помощь в поселке Стенкина, что подрезанию, где проживал мальчик с мамой. Все только и говорят, что о ритуальном убийстве одноклассники погибшего подтвердили. Он часто оставался один. Действительно, его мама работала. 4 на 4. У него собака, как я знаю, была. И он не боялся один оставаться. И все равно гулял, всегда веселый был. Я знаю, что он с не общался. Насколько, насколько давно они развелись, вот я это не знаю. Он не рассказывал, да я сама не стала спрашивать. Я вот уже двое суток перестал спать. и мне в голове не укладывается, за что можно убить ребенка неповинного. Вот я не могу это представить. Бегал мальчишка, ходил, хороший парень, он так подрос в этом году, такой прям вытянулся, хороший, он всегда пройдет, поздоровается. Он никогда улыбается. У него такая на лице светлая улыбка. У него не было никогда злобы в какой-то в глазах. Когда подельники поняли, что подросток не дышит, ничего лучше не придумали, как захоронить его в лесополосе неподалеку. Под подозрения попали, когда засветились на заправке, где отмывали салон автомобиля от крови. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действия обрядового культового характера. По уголовному делу следователями назначена судебно-медицинская и генетическая экспертиза. Уточняются мотивы другие важные действия причины и условия, способствовавшие совершению преступления. О подозреваемом Владиславе Цыкунови известно немного владеет интернет-магазином по продаже неких амулетов и ритуальных атрибутов. Был судим. А вот Мария Корнеева до последнего времени можно сказать спортивная гордость страны. Вот дает интервью в студии на местном телеканале. Что дал вам Ачеребиатлон? Ну, наверное, стержень саморазвитие, какую-то жесткость. Что случилось с Марией, которая, по некоторым данным, в последнее время преподавала детям на этот вопрос, сейчас пытаются ответить те, кто ее знал. Впрочем, приглядеться к ней нужно было раньше, хотя бы тогда, когда девушка писала вот такие статусы на своей страничке в интернете. Цитата. «Тот, кто видел однажды тьму, никогда не поверит в свет. Света Белого в ближайшее время ни Корнеева, ни Цыкунов не увидят. Следователи настаивают на их аресте». Мария Семенова, Евгения Чернявская, Валентин Любимов, Полина Кудрявцева и Никита Забродин. НТВ.